Открытие научно-образовательного центра имени Мирзо Улубека. Аутизм — это не приговор. Учитель — самый важный человек в образовании. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации представило рейтинг медийной активности университетов за ноябрь текущего года, в котором Казанский федеральный университет разместился на четвертой позиции. Также КФУ занял пятое место в рейтинге эффективности работы вузов со средствами массовой информации. Показатель эффективности работы вуза со СМИ учитывает количество публикаций о ВУЗе и его сотрудниках в региональных, федеральных и интернет-СМИ. Аудиторию этих источников, количество вышедших сюжетов на телеканалах, а также количество эксклюзивных новостей о ВУЗе и его проектах – размещенных на ресурсах Миноборнауки России. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин встретился с лицеистами КФУ, призерами 14-го международного турнира по программированию. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере. За чашкой чая ребята поделились своими успехами и связанными с ними эмоциями, а также рассказали о планах на будущее. Напомним, международное состязание прошло в Болгарии с 24 по 26 ноября 2022 года. В Казанском федеральном университете состоялось открытие научно-образовательного центра имени Мирзо Улукбека. Подробнее далее.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 Существующее в университете студенческое самоуправление является универсальным воспитательным механизмом. О том, как оно работает в Казанском федеральном университете, смотрите далее. В шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошла встреча с главным советником при ректорате Тириазом Мензариповым в рамках региональной программы Всероссийского студенческого форума «Твой ход». В рамках встречи были освещены вопросы студенческого самоуправления Казанского университета. В частности, роль старост академических групп, общественных организаций и объединений, а также формирование профессиональной траектории студентов вуза. Студенческое самоуправление в университете развито. Здесь очень большая заслуга ну, нашем проекте в на работе. «Департамент по молодежи политике, они вообще ну, молодцы, создают условия и стараются, чтобы ребята действительно сами так сказать, активно включались в какие-то управленческие функции, которые есть в университете». Всероссийский студенческий форум «Твой ход» – это главное студенческое событие года, на котором собираются победители и финалисты ключевых национальных конкурсов, лидеров студенческого самоуправления, молодых преподавателей, проректоров по молодежной политике и ректоров со всей страны. Участники форума встречаются, чтобы обсудить и проработать ключевые вопросы студенческой повестки, посвященной развитию вузов как пространству раскрытия и применения потенциала каждого студента. Бояться не надо, они же хорошие вещи будут предлагать. Как улучшить жизнь студентов, как активизировать их, так сказать, активность. В общежитиях, допустим, или в аудиториях, ну, чтобы ребята сами решали свои проблемы. Вот это главное. Определить свой потенциал, прокачать профессиональные навыки и разработать личную траекторию развития. Все это и не только может сделать любой студент Казанского федерального университета. Алина Красильникова, Карина Саяхова, Никита Киншин, Андрей Укаудинов, Универньюз. Расстройство аутистического спектра или, как привыкли говорить в народе, аутизм – заболевание, которое вызывает у ребенка трудности при социализации. С каждым годом этой проблеме уделяется все больше внимания со стороны профессионального сообщества. С 2021 года свою работу начал специализированный детский сад при Казанском федеральном университете. Уже сегодня методики, которые он практикует, являются одними из лучших в стране. Накануне на его площадке стартовала Всероссийская конференция «Аутизм. Мы вместе». Подробнее в следующем сюжете. В Казани стартовала первая всероссийская научно-практическая конференция, посвященная расстройству аутистического спектра. На площадке детского сада, специализирующегося на этой проблеме «Мы вместе», участники из разных регионов страны обсудили актуальные проблемы и собственные методики. Единство основных процессов – функционирования всего организма ребенка высшей нервной деятельности. И психических процессов должно обуславливать тесную связь всех детских специалистов. Решение проблемы раннего детского аутизма невозможно без междисциплинарного подхода, помогающего решить в связи с ранней диагностикой важнейшие задачи. Профилактика глубоких нарушений социальной адаптации ребенка и снижение показателей инвалидности и возможность интеграции ребенка с аутизмом в общество. Заявку на участие в конференции подали более 360 специалистов. Одни посетили мероприятие очно, другие в дистанционном формате. С приветственным словом на конференции выступил проректор по внешним связям Казанского федерального университета. Он отметил, что на сегодняшний день одна из важнейших задач – помочь людям с расстройством аутистического спектра интегрироваться в общество. Дело в том, что так как мы работаем над этой проблемой да, по сопровождению детей с расстройством аутистического спектра, то мы приняли решение о том, что уже и в Республике Татарстан необходимо проводить конференции, которые позволяют объединиться профессиональному сообществу и обсудить актуальные вопросы, проблемы, становления и развития данной системы в Республике Татарстан. В рамках первого дня конференции были затронуты темы диагностики расстройства аутистического спектра, особенности взаимодействия с родителями детей, а также внедрение новых техник по работе с ними. Помимо пленарных сессий, педагоги, посетившие конференцию, очно смогли лично познакомиться с устройством специализированного детского сада ⁇ Мы вместе ⁇ Они осмотрели аудитории, в которых происходят консультации, обучающие сессии с детьми. В рамках экскурсии участники мероприятия узнали о методиках, которые используют специалисты детского сада «Мы вместе». К примеру, тех, которые построены на взаимодействии с интерактивными зонами. Напомним, что специализированный детский сад Казанского федерального университета для детей с расстройствами аутистического спектра функционирует с 2021 года. Данное структурное подразделение КФУ стало центром, где генерируются лучшие в стране практики по работе с особенными детьми. Маргарита Михайлова, Ленар Гизатуллин, Софья Чугунова, Универньюз. В IT-лицее КФУ прошел форум молодых педагогов. Народный учитель Чеченской Республики, главный спикер мероприятия Алихан Динаев, рассказал о тонкостях и методиках преподавания, а также наглядно показал, кто такой креативный учитель и как им стать. Подробности узнавал наш корреспондент. Принципиальной разницы между учителем с трехлетним опытом работы и с тридцатилетним опытом работы нет. Но есть огромная разница. Между учителем с годовым опытом работы и учителем с 10, 20, 30-летним опытом работы. Другими словами, основную часть опыта, умений и компетенций педагоги получают в первые два-три года своей работы. 14 декабря в актовом зале лице Казанского федерального университета собрались десятки опытных и а еще только вступивших на путь педагогики учителей. Все потому, что Казань посетил народный учитель Чеченской республики, абсолютно победитель Всероссийского конкурса.